Значит, ну мы просто произойти отвечу, потому что мы я, как бы, вместе с девушкой Самара ходили, и она так как-то очень допрашивала всех на эту тему. Значит, э, в принципе, формирует их районная администрация. Значит, состав половина. этот человек сам себе собирают подобную партийные участия. Команду. Да, команда. Предлагает ее... Председатель комиссии. Да, представьте комиссию. Вот Представляете, они находят председателя. Председатель сам подбирает да, себе людей. Да, так и... у нас? Да. Ну, ну, у меня а такое че? ощущение, что все-таки не совсем так. Нет, ну, бывает, не но... комиссии хорошие, команды. Да. После этого... Значит, Нет, я, я, я в такой, во всяком случае, как раз Значит, После этого... Да, и, и совсем не обязательно люди из разных... Из одного и того же учреждений. То есть были случаи, когда все учителя школы был случай, когда нет, наоборот, у нас все из разных мест, вот, ну, один есть учитель, чтобы дверь открыть, да, ну, так. Вот, значит, э, этих людей, вот этих кандидатур, которых он предлагает, потом, ну, там, минимальную какую-то проверку на криминал, на вот такую вот делают, э, если вдруг что-то обнаружилось, он, конечно, скажут, председатель, вот подумают, посмотрели, стоит ли, но тоже, насколько я понял, даже вот в, в каком-то таком порядке, ну, обычно таких случаев просто не бывает, да, как человек ответственный, да, тоже себе все-таки не хочет проблем. Вот, и потом вот эта вот э, компания разбавлена уже партийными кандидатами, в которых, с которыми тоже проблем никаких не бывает. То есть у, у них нет, нет проблем, чтобы найти партийных членов. Конечно, да, там находятся люди, которые вот, таким вот, образом, да. вот И я как-то нигде ни, ни на одной комиссии не чувствовал какого-то вот разделения между партийными и непартийными. То есть я не мог сказать, что вот, вот очевидно, у нас, кстати, это чувствуется. Там абсолютно все вместе работают, вместе общаются, ну Как чувствуется? Ну, если бы моно наверное, чувствуется. Нет, не знаю, особо не чувствуется. Я тоже не чувствую того Ну, раз. может быть, ладно. Хотя да. оплачивается работа. Да, значит, работа оплачивается. То есть комиссии они формируют только на время выборов. У них заключается договор. Ну как, они все, кто уродит город в город, кто администрация кто местные несмешные городское, городское право вот этой включается договор да и деятельность, конечно площадь а можно еще вопрос по поводу реальности, у них председатель как должностное лицо принимает какие-то решения или они как у нас обязаны все решения принимать я не видел ни одного голосования вот чтобы голосование ну, что да. происходило да но да значит у них да я еще такой момент что у них в каждой комиссии есть еще три человека резерва если э, резерв, резервистов могут привлекать для работы в комиссии. Более того, они могут в случае необходимости привлекать вообще любых людей. Просто можно на один день выборов привлечь людей в, в комиссию поработать. Ну, как-то можно заплатить людей. Вот, но э, вот не резервисты, которые работают, допустим, в день голосования, не вот эти вот людей, они право голоса не имеют. А члены комиссии имеют право голоса. Ну, вот если принимается какое-то решение. Значит, если член комиссии по уважительной причине не может работать, заболел, что-нибудь случилось и так далее, то его место занимает ресертистом. Резерв не такой, как вот у нас, да, немножко.. То есть резерв немножко более. А, более вы, вы Закон до этого почитали и имели возможность почитать. Да, да. Значит, ну там единственное, что у нас, нас был русский вариант выжимки 2011 года, но. Ну, самый с... разумный. Нет, он, он расходился. И английский вариант был 20. Слушайте, а вы так хорошо внукли в этот, в этот, в этот вариант? То есть что, когда нужно делать? Вообще это не сложно, То есть он небольшой. Это не 67ФЗ. Вот, а, вот, а, да, вот да, так. Да, примерно да. такой толщины. Нет. И... Это, наверное, это выжилка Или Сам закон не сильно больше. Он вот по объему регулирования, соответствует нашему. Окей, 30 минут. Что мы с этим делаем? А можно, ну, можно досрочку? Вот еще. Можно. Давайте досрочку. Нет, так да я так понимаю, что, что это же... Видим, у тебя будет какое-то отдельное свое выступление? Так да, как скажете, на самом деле. Я, я, я вам, даю я тебе про досрочку расскажу. Да, это вот как, как, просто. Как, просто если, если 30 минут расстояние по выступлению одного человека, то это одно, а если... Значит, вот, с... да, просто тут будильник сижу не будет Значит, э, в Значит, там. Хорошо. Значит, досрочные голосования происходят следующими. Сначала без всякого электронном, То есть, такой принцип двух конвертов. И человек избиратель может прийти в любую избирательную комиссию в период досрочного голосования. В период досрочного голосования заканчивается за три дня до дня голосования. Начинается, Начинается за 10. Ну, примерно. У -у -у. То есть порядка недели есть, У -у -у. когда можно проголосовать. Можно проголосовать в своей комиссии, можно проголосовать в любой комиссии на всей территории страны. Более того, в период досрочного голосования можно вызвать комиссию домой. То есть, если, допустим, вы болеете в больнице где-нибудь еще в другом месте, не на своем участке, то можно проголосовать просто досрочно. Извините никого специально не вызывает, не дамлять, не позвонить, нет никаких отдельных подкреплений не нужно. Значит, как это все происходит? Ну, вы, соответственно, приходите, там паспорт вот электронный даете, и э, да, на такой еще момент, что себе представляете, брать можно бюллетень? Это Маленькая карточка, такая размером с полторы визитки, наверное, э, вкладывающаяся пополам, на которой есть э, такой один маленький квадратик, в который можно вписать номер кандидатов. Соответственно, по каждому избирательному округу есть списки кандидатов, разбитые по партии с номерами их, там, 341, триста вот так вот. И, и есть отдельный э, список по всем кандидатам, по всем партиям но без номеров, чтобы случайно ни свого округа не проголосался. Прямо было. Ну, Вот. Значит, вот такой э, избирателю выдается такой бюллетень с одной печатью той комиссии, в которой он голосует. Избиратели выполняя, пишут туда номер того кандидата, на которого он голосует. Э, бюллетень, э, и дальше вот это. Они все не свои бюллетени отдают условно-дорогу комиссию. И вот в этот треведневный период через национальную комиссию, когда происходит вот такое вот перелопачивание. И все участковые комиссии получают все, свои, все значит, бюллетени, все своих, кандидат, э, всех своих избирателей. Соответственно, после этого они в списках избирателей, каждый своим, делают отметки, кто проголосовал досрочно. Буловку можно поставить, это все не выделяет еще отлично. Ну, вот. И дальше эти, бю эти бюллетени, они лежат в отдельном у них тоже уровне. Когда идет подсчет уже голосов вечером, да, на эти бюллетени ставится, насколько я помню, вторая печать. Там вот при обычном голосовании, в день голосования, процедура такая. Избиратели выдают бюллетени с одной печатью. Он э, ну, на, на той стороне, где он цифру поспишет. Он вписывает цифру, подходит к урне, там стоит, дежурит член комиссии. Значит, о, о, в свернутом виде дает, он составит вторую печать на обратной стороне. И э, открывает крышку этого ящика. И избиратель сам попускает бюллетеню в этот конверт. Уже. Нет, не конверт. Это, это я прав, прав, переключился Самые на обычное голосовое. Да. А. Просто чтобы было понятно, да, вот про эти mm -hmm. две печати. Эти бюллетени оказываются с одной печатью той комиссии, которая получила голос, то есть на, когда они вытаскивают их, они поставляют. Это с утра или уже вечером. Вечер. Вечер. А когда а, происходит разделение подписанного и да, не Да, разделение подписанного и неподписанного. Вот я точно сейчас не скажу. Ну, то есть, Вероятно, то есть, в тот момент, когда вероятно, они вписывают в журнал, да, да, видимо, когда вписывают в журнал и, и сразу же достаются второй внутренний канал. И дальше он уже без. А нет, данного стоп, данного секундочку. Данного они же получают, как они получают эти? Они это это же отдельный убор. То есть они должны. Но они получают все, все равно. Излишку. Они достали вот, вот они достали за до три дня, передали. Представитель да, передали. Нет, передали в комиссию. Там пересортировали, передали в эти самые. Они получили, отметили по списку избирателей, разделили конверты и положили в лот. Пол, получается и... процедура, что им уже не в ящики. Ну да, там, там эти конверты выходят. Так просто... их консертировывают в комиссии, потом передают да. э, в УИКИ и там они уже да. разделяют. У нас, конечно, вот. таким образом, можно проголосовать. Надо верховно. Там очень много доверия. А почему можно проголосовать дважды, если человек уже отмечен? Да, а в, на, в нашем хорошо. случае человек проголосовал на чужом а, избирательном а, участке а и на чужие. своем. Можно, да, можно хоть а, и, и, может, а, а, и тут. Можно во всех было проголосовать. Да. И тут они к ним придумают. Да, они выберут, ну, вот либо последний. Случайно, либо, последний либо последний, либо как-то еще. Но там время указывается например? Я понятно, я его не видел. Я видел, что такое внутренний. Внутренний у меня даже консульний расстался. Вот. Вот такая примерная процедура. Когда с электронным голосованием, да, немножко еще да, вот электронное да, да, голосование. А, они, а, поскольку все привыкли вот к такой процедуре досрочного у них тоже как бы принцип двух конвертов, только конверты электронные. Значит, существует такая процедура, называется шифрование со скрытым ключом. Не буду с технической подробностей вдаваться, главное принцип. Одна сторона, которая владеет двумя частями Почему ключа. Симметрично. Да, ну, симметрично, ага. Значит, он ну, полным ключом, говоря, может зашифровать значит, одна сторона, которая владеет половинкой ключа, может зашифровать сообщение, так что прочесть его сможет только сторона, которая владеет полным ключом. То есть есть одна половинка, которая всем ответственна, с помощью которой можно зашифровать. Но чтобы расшифровать, нужно иметь. И эту половину еще вторую, которая очень-очень секретная. Вот. Значит, таким образом, когда избиратель голосует досрочно, он запускает программу на своем компьютере, запускает специальную программу. Но его к компьютеру либо подключен считыватель для карточек, которые вот ну, как банковские, да, ну, это по их паспорту, по сути, либо... Есть вариант, когда, когда вводится пин-код через мобильный телефон. То есть человек указывает номер своего мобильного телефона, значит, говорит, что я хочу проголосовать, ему на мобильном телефоне на него появляется окошко, типа введите пин-код, подтвердите операцию. Он подтверждает операцию на мобильном телефоне. После этого так продолжается дальше работа уже Вот. Значит, вот, например, вот такая. То есть в этом смысле даже вот это считывает для карточек, это не обязательная вещь, потому что не все практически симки, которые продаются, они с удостоверением личности. Значит, человек сначала представляется, что он есть он, голосует. После этого, когда уже выбрал, за кого он голосует, ему надо вести второй пин-код, который более важный и более ответственный. То есть это такая цифровая подпись, которая для очень серьезных вещей вот использования. А где он когда он карточку получает, ну точно вот как пин-код для, ну, для мобильного телефона, ты получаешь там пин-код, пукку, да, да, пин 1, пин 2 границы. Да. Пин 1, пин 2, вот то же самое. Значит, когда он вторым пин-кодом подтверждает, вот это сообщение, оно зашифровывается ключом избирательной комиссии. Это внутренний конверт, анонимный. Там только случайное число там есть какой-то для разбавления, чтобы нельзя было узнать, и э, вариант голосования, который есть. А э, снаружи, как вот это сообщение, уже зашифрованное, оно помещается под электронную подпись, подписанную вот его карточкой. И там уже есть информация о нем, фамилия, имя, там, вся вот информация о человеке. И это как бы наружный То есть снаружи он подписывает, что этот голос принадлежит ему, и здесь пока никакой анонимности нету. Но внутри, вот эту внутреннюю часть, чтобы расшифровать, нужно иметь вот тот частный ключ электронной избирательной комиссии. Значит, в таком виде эти голоса лежат на сервере электронной избирательной комиссии до самых, ну, до дня выбора, до 6 часов. Человек может переголосовать сколько угодно раз. С этого года в обязательном порядке должна обеспечиваться, должна обеспечиваться верификация подписи. Вот это самое случайное число, которое обязательно добавляется вместе с идентификатором сессии, оно потом появляется у человека на экране в виде QR-кода ну, знаете, квадратик да, да, да, с точечками, да. Значит, и можно с помощью специального приложения на мобильном телефоне его прочесть. И э, по вот этому самому прочитанному коду э, соответственно с сервера можно получить в зашифрованном виде вот, этот вот, э, вот это вот сообщение. Дальше человек просто зная свое случайное число, поэтому, ему передано, добавляет к нему, ну вот программу, добавляет все варианты голосования, пытается зашифровать один из них должен совпасть с тем, что решает на сяде. То есть расшифровать он не может, но он может зашифровать все возможные варианты, как он мог проголосовать. 10, 100, 100. Вот. Ну и таким образом он узнает, как, как как его голос был учтен, соответственно. После этого в день, голосов... в день голосования Если, если хочет, Если хочется. хочет. Да. Но, в общем, в одной же такая должна пристреляться. Понятно. То есть он может проверить, а не проголосовали после него кто-нибудь. Это скорее защита от другого. Это, если может быть какой-то вирус или что-то такое на его компьютере, который, вот он выберет, как голосует, а продаж не... подсунет вот в тот момент, когда этот да. голос уходит туда, и вот тогда подвиняет что -то. Он даже не замечает ничего. Таким образом, от этого они защищаются. Значит, а может проверить, как, -как его голос учтут? Да, ну так его ему... голос учтут. Значит, э -э теперь, э -э последний этап, это, собственно, в день голосования, как вот это все происходит. Значит, участь, нет, извините, но чисто чистой не запрещено, что этот человек еще досрочно проголосует бумажный где-нибудь, и в да. день голосования проголосует у себя. Значит, э -э -э да. Да, <звы> значит, он может досрочно проголосовать где-нибудь, он может в день голосования... В день голосования значит, электронное голосование заканчивается за три дня. В uh -huh. есть, поэтому э, все избирательные комиссии получают списки электронных uh -huh. проголосовавших и тоже отмечают в этом самом списочке. Uh -huh. Uh -huh. А, если человек проголосовал электронно, то у него уже никаких бумажный yeah. контент yeah. нет. Uh -huh. я просто... Значит, по-моему, если он проголосовал электронно и бумажно досрочно, то Речь учитывается я... бумажный голос. Uh -huh. бумажный. бумажный голос. Бумажный голос. Значит, он? они, они его сначала посчитают в виде электронного, но потом его голос как-то все-таки вот убьет. Смотрите, да. конверт, подписывается, а? конверт подписывается. Да. Да, не это не это. Это это конверт подписывается. Нет, это принцип да. Это да. Это или нет? Или нет, все-таки вот в тот момент, когда они будут передавать конверт, они проверят его электронное голосование. Вот скорее всего так. Это а, как голосование не... в данном случае что? соблюдает, тайное да, голосование. Тот внутренний, внутренний, смотрите, вот он пока он пока зашифрован. его узнать, как он проголосовал, невозможно. Все это время вот пока то что мы сейчас говорим, дальше в 6 часов начинается такая публичная процедура, которая при линии журналистов, наблюдателей всех желают. из Польши посмотрел, рассказал. Значит. Говорят ничего особенного, все достаточно прозаично. <смех> То есть люди сначала в течение часа происходит разделение вот этих самых конвертов. То есть берут, отбрасывают вот эту вот часть, в общем, оставляют только зашифрованную часть. переносят ее на отдельный носитель, на отдельный сервер, где, собственно, будет осуществляться подсчет. Значит, этот должно закончиться до 7 часов. В 7 часов помещение запирается, все мобильники переключаются, и строго-настоящего запрещено по закону чем-то больше. Значит, в 7 часов а, они, а, все члены избирательной комиссии, каждый член члена свой кусочек ключа. Вот это самое секретное. Значит, и вот они с вот соответственно, собирают полный курс. После чего а, появляется возможность появляется возможность расшифровать э, каждый голос. Вот отдельно. Мы их отделили, там уже нет информации о людях. та информация я их не знаю, она может уничтожается сразу же в этот момент. Mm -hmm. Вот. А здесь, э, соответственно, начинает, начинается компьютер, который в течение часа где-то расшифровывает все вот эти вот самые голоса. То есть там уже тайна голосования обеспечено Они расшифровываются, они считаются, тут же на большом утра все видят, как, как этот процесс идет. Значит, утверждается, что все security такие вот, ну, относящиеся к безопасности операции с вот этими всеми электронной системой, они регистрируются под видео, короче, делаются. Якобы это все должно быть на YouTube выложено, я не нашел пока. Может быть, времени настало, может еще что-то. Вот. То, что мы говорили с этими сами с ЛБСЕ, у них одно из требований было, например, вот, что-то по наблюдение на электронных выборах. Как вы думаете? Если на YouTube посмотреть. Не, не на YouTube посмотри. Нам для изучить лог, изучить журнал вот этого сервера. Так шло голосование, не было ли там аномалий каких-то, там не пропущены ли какие-то голоса и так далее. То есть вот мне оно в таком. Так, а объеме да, этого лоба. Я так понимаю, что они пока этого не предоставляют. Ну, должна быть программа наблюдения, да. которая... А у вас такое предложение, чтобы все-таки такая возможность была. Вот как-то, да. Хороший предложение. Ну, еще буквально 30 секунд по поводу обжалования. У них очень интересная процедура, потому что кандидат его партии имеет право обжаловать решающую комиссию решения. Если комиссия принимает решение не в пользу, то комиссия пишет мотивированный отказ, и сама бы сейчас кандидат кандидата отправляет высчитающую комиссию в это решение. Если высчитающая комиссия в национальном случае принимает какое-то решение, она же таким же способом отправляет все в суд. То есть не кандидат мучается и занимается защитой своей собственной стороны. То есть то имеется в виду, а что кандидата, кандидата, нет кандидата нет права подавать в суд, что ли? Да, что -то, да. то есть нет права, то есть кандидат лишен права. Ну это вот это причем маленький... Нет, нет, я, я просто правильно не понял. А делов... Нет, ну, почему? Я в том, Вот это дополнительная нет, возможность. Я пытаюсь понять, дополнительная возможность Есть понятие претензионного порядка. То есть, если вот я, допустим, подаю на вас суд, значит, суд отказывается у меня принять. Почему? Потому что я перед этим не направил вам претензию. Ее нету как бы в тех материалах, которые а -а -а. я направил в суд. Он говорит, сперва направьте претензию, а потом уже обращайтесь. А здесь получается, что вот кроме. обращение в избирательную комиссию и есть претензия. То есть это вариант претензионного порядка. Есть, нет, а либо, ли, либо, порядка. либо на это можно смотреть по-другому. То есть избиратель всегда прав, ну или вот, жалобщий жа, жа, жа всегда прав. То есть он обратился в комиссию, ему в его жалобе отказали. После этого он говорит: Нет, я настаиваю. То есть, и вот эта проблема комиссии а доказать, что они не прав. Вот, нет, нас проблема нас комиссии знаешь, дальше, что она делает? Нет, подождите. А, а да. дальше? Ну вот комиссия сказала, нет, мы не можем удовлетворить твой, да. твой запрос. Что дальше происходит? Да, Сама конечно. комиссия отправляет наверх. Да, Обязанно. Да, а а, а, а, а если может? не отправляет, то что. Ну Если заявитель говорит, что я с вами не согласен. А да? если а не не отправляет, что говорит. А ну, как не что? настолько хорошо знают все-таки что-то. Ну, предполагаю, сверху посмотрите. Да, наверное, как есть какая-то процедура, как это Дальше может... оно отправляется вверх-вверх-вверх-вверх и доходит все-таки до суда. Да, значит, из вот таких забавных ну, вещей, которые может ну, так просто забавно, то есть мы набрались наглости, и попросили нас отвести в вот этот втик. Да, никакой полиции нету, а ни участок не рассказывают. Ну не надо, ну просто я по-нашему -по -по это сам, у нас как бы это не приведно, как бы водитель, наблюдатели а в, в ТИК, да, <laughs> на передачу протоколов. Нет, все нормально, посадили в машину, набились как селедки в лучке, там должно быть три члена комиссии обязательно, да? Вот. Он просто на своей машине водит никакой полиции, никаких вот этих вот лишних этих самых. Багажник бросил урну, ну они допечатывают ящика и все документы, и отвозят. Смотрели, как все происходит. Ну, примерно, как у нас такой же примерно вот, легкий такой бардачок. Люди приходят, уходят. но намного быстрее. Увеличенный форума протокола нет. Нет. нет. А, нет. а вы, как вы передают? Ну, что еще там вот, Там Там такой вот, у них, знаете, такие как маленькие клеточки для приема посетителей. И вот они вот там типа приемная такая. И они вот там вот принимают все эти. Спасибо, вы пошли переписывать. <свист> Слушайте, Нет, <пар>. на, <свист> часть, <свист> ну, <свист> самое главное, да, значит, на следующий день высшестоящая комиссия пересчитывает все конвертики. Вот они их передают уже рассортированные по пачкам, да. и они высшестоящие э, комиссии перепроверяют результаты всех подсчетов. И голоса проверяют. Голоса пересчитывают всех. Еще раз. ]それ? У нас э, на, наш протокол изменился. От одного кандидата, одной той же партии, единичку убрали, к другому прибавили. А как проверить да? потом что? Что? Не знаю. Значит, вот первые цифры, они появляются сразу же в выборах, и потом на следующий день они пересчитываются. Но... Там другие. Там другие. Как у нас там вообще? Да, да, так а в газ выбро то пошло пересчитанное как уже правильно? Ну сначала да? одно потом другое. Что... А, Алексей Помните, да? Помните, как у нас в девятнадцатом году? Также менялось каждый день. Алексей. Да. Вопрос. да. У меня вопрос вот, скажем, из самой высшестоящей комиссии передают в суд. Хотелось бы уточнить, в какой суд, допустим, это какой-то районный суд, это какой-то там областной суд или это Верховный суд Эстонии? Какой а уровень? Я... я даже не скажу. Слушайте, а вот по поводу общих ваших впечатлений можно э, что-нибудь люди, что? люди доверяют. Людям. То есть, то общий, есть. просто то есть вот вы, вы вот, увидели э -э да, ситуацию доверия, да? Значит, нет, причем, вот понимаете, мы увидели на, вот на участке был наблюдатель, который на самом деле нам довольно много рассказывал о своем недоверии. О а недоверии. Недоверие. недоверие Какие-то рассказывал истории, ну все как у нас на самом деле. Вот ровно такое уже славные вещи, например, он обратил наше внимание на то, что результаты электронного голосования сильно отличаются от результатов обычного голосования. То есть, условно э, говоря, на электронном голосовании одна партия победила, на обычном победила другая партия. Вот. посмотрите, так же не как, может быть. Потом, как, значит, значит, да, на следующий день я уже забыл кто-то, кто-то нам объяснил, говорит, что есть партия одна которая, как часть своей предвыборной агитации, агитирует против электронного голосования. И ее электорат пошел в голосовать на участке. Поэтому, а, она да, поэтому она и не победила. Поэтому она и не победила. Голосовать против. Нет, ну один из таких, <связывающих> видимо, элементов. <связывающих> у нас в 16-е будет нет досрочки, я думаю такой глаз. Да, вот, ну просто вот как бы с одной стороны вот он вносит наши сомнения, да, с другой стороны, мы получаем, причем это, ну, я так нашу человека, который станет, он критически нейтрален, вроде бы. Вы видели, таких нейтральных, они там приходили рассказывать, почему у нас все хорошо. Не знаю. Ну, ладно, бог не. По крайней мере, вот есть вот такое утверждение, оно, ну, и они не связаны, мы ни вопросов не задавали, ничего, Тут было утверждение этого наблюдателя и было бы утверждение, что э, партия это... Ну, но но все-таки в Эстонии пятая колонна нам была очистлена, неснащищена, и вот этих вот провокаторов, которые укреплены и тратить участки нет. А если 5, издрать, я я сейчас, не что, не что ты называешь пятой колонной? Ну, сам предатель. Кусают вокруг клубов? У все достаточно спокойно, буднично, никаких праздников, никаких песен не поют, ничего. Я ж даже не угощаю. Да, у них рок-музыка на ужин. Слушайте, так, э -э Хороший. есть какая-то причина, как вам кажется, почему? Я думаю, что мало людей, которые въехали в распределение мандата ЗАГСа, например, да. которые у нас есть поэтому. Там сложнее будет немножко, да. Там очень сложнее. Но она, в общем, она такая при этом достаточно стремировала. Хорошо. Я, Виктор, извините, а где-то Plug существуют? Не видел и не слышал. Запрещены, или просто их не перепроводят. Что в законе? Запреты я не. Не читал. Нет, это ну, а, да. тогда зачем? Ну, я, ну нет, я, я, не читается. Я, я же не говорю, Будет что он его обязан. Вопрос, когда появляются результаты выбора? Ну вот электронное голосование ровно 8, это нет. если успевает, если ничего не случается, но и а, такие, ну или чуть попроше. такие, но учитывая, что они на следующий день пересчитывают и так далее, там немножко цифры могут плыть, такое получше, там уже вполне на сегодняшнем шоу компании там вот столько процентов столько процентов по счету вот столько. сейчас текущий процент такой Но, я герман. знаю что мы, мы в это время были вот в этом процессе да поэтому да, телевизор не квадрили а после этого тоже как-то выше вот этого не до телевизора было это что да. на есть шоу для всех собирать деньги, Прайс, деньги да. Прайс, Прайс. Комиссия и в суд. О, а у меня только это интересует по другим выборам. То есть, а вот я... никакие выборы, я даже ну, ломать голову над вот этой процедурой не буду. Пусть они разбираются. Если им что-то не нравится, люди будут обжарны. Ну как, цивилизованных это показатель. Всё. больше никаких вопросов вообще по всем выборам. Только один вопрос. Да я должен сказать, что я не знаю таких случаев это не значит, что. Где можно узнать. А ну, оно замечательное, все, все, да. все, открыто, оно переводится с любого в общем-то все прочесть можно. Все информация доступна. Жалобу, вот отдельно, чтобы табличка количества жалоб я не помню. Вот у нас отчитались. Город Дзержинск сколько жалоб подано? Восемь, да там. Слушайте, вот интересно, вы на подсчете были и, соответственно, вы видели, там было заседание комиссии. Нет, договор не, да? не было, ни голосования не было, но он у них формально не предусмотрен законом. А, то есть у них даже не было, есть, есть У них закон был? очень так написан, не, не регламентированно, да, то есть как никак почувствовали, только какие-то общие вещи про процедуру есть. То есть вот надо посчитать по книгам избирателей, да, и ввести данные в компьютер сразу же. Есть, например, вот сразу же посчитали по спискам избирателей, ввели в компьютер, передали. Да. Ну понятно. То есть, то есть вплоть до того, что нету там да. ворума комиссии, нету. Нет, ворум есть, это все определено, но это все сказано, и про резервистов да. и так далее. Но вот как отдельного голосования за эти итоги регламент. А, а что можно посвятить еще вопрос? А что то по было? Да, можете... да, вот что чтобы, чтобы ну, можно выращать. взять цену. Просто каждый раз, как видишь, что-то хорошее, прикладываешь на нашу культуру и сразу, понимаю, что... сразу понимаешь, что. Нет, ну, ты фу. Понимаешь, вот, это, вот эта вот история с досрочном голосованием, но сто процентов там все можно подменить и без проблем. Ну, как бы вообще отлично. Ну хорошо, спасибо. Да, здорово. Спасибо. А какие-то еще вопросы? Давайте Диме дадим слово. Давайте не не перед вами. Нет, давайте. Пять, пять, давай перерыв. Двух да. минут? Нет, без шуток, серьезно. Мне Дима, интересно твое. Нет, да, интересно, это очень. Просто перерыв нужен или не нужен никому? Пока, наверное, Давайте одно еще давай, вот, Димка. Нет, нет, нет. Можно мне тогда я... в конце фотографии покажу, если вот так вот сдвинем чуть-чуть.